Вас приветствует магазин Sport Extreme Би Перед вами защита для роликов. Стандартная защита для мужчин и для женщин. В данной модели чешской фирмы «Темпиш», которая называется «Кулмаз cool 2», идет 5 цветовых решений. Поэтому каждый подберет под свою экипировку нужный ему цвет и нужный размер. Какие цвета есть? Это черно-красный, черный, как этот, Серебряный, серебристо-оранжевый и серебристо-красный. Давайте посмотрим, что входит в эту защиту. Защита это не самого бюджетного уровня. Очень качественно сделана. Также эту защиту можно использовать и для катания на коньках. И даже на наколенники можно использовать для катания на сноуборде. Хотя для сноуборда я рекомендовала бы мягкие наколенники. Итак, начнем с наколенников. Выглядят наши наколенники вот так вот. У них идет сзади резиночка вместе с, чул, ну, с, чул, ну, с чулком, что удобно будет фиксировать наколенник. По бокам у нас есть липучки, которые помогут подогнать по размеру. Внутри использована пена, сверху пластик композитный. Удара прочный износостойкий. Идентичные являются и налокотники. Вот как они выглядят. И последняя часть данного набора это защита запястья. Сделано действительно качественно. В данном наборе использован материал, который хорошо отводит влагу от тела, если у вас потели руки, оно выводит все испарения и вам будет комфортно кататься в любой сезон. Обратите внимание на этот набор. Действительно стоит своих денег и стоит для того, чтобы его купить так как защитить руки и ноги обязательно нужно, особенно если вы новичок. А если вы начинаете выполнять какие-то трюки, то защита вам просто необходима. К этой защите желательно еще покупать и шлем, потому что голова тоже достаточно важная часть тела, которая сложно ремонтируется, поэтому шлем является неотъемлемой частью при Таких э, экстремальных видов спорта, как ролики, коньки, лыжи, сноуборд, велосипед, беговел, самокат и так далее. Заходите к нам на сайт. Э, наша статья на сайте поможет вам подобрать правильный размер защиты. Вы сможете выбрать тот цвет, который вам подходит под вашу экипировку. www.bebike.com.ua